Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Спасибо большое всем тем, кто пишет комментарии и ставит лайки. Вы очень поддерживаете мой канал. В этом видео я покажу свои новые приобретения, которые получил на этой неделе. И немножко поделюсь своим мнением и видением того, как правильно собирать вашу коллекцию. Кстати, здесь сейчас вы видите мои монеты в альбоме Лештурм. Я их собираю вот в таких вот холдерах. В принципе, у меня два варианта сейчас это альбом или штурм, и есть альбом коллекционер, в который я буду собирать свои обиходные монеты Украины. Ко Мне приехали именно обиходные монеты Украины, давайте их посмотрим. В целом, неплохая упаковка для отправки монет. Хочу сказать отдельно огромное спасибо моим подписчикам, которые помогают мне находить монеты для моей коллекции, которые присылают, либо рекомендуют меня. И так как я собираю обиходку, есть редкие года которые мне сложно достать и вот вот например это как раз одна из тех монет которых у меня не было 2001 год 25 копеек а мне не хватает еще 10 копеек в коллекцию так что у кого есть продажи вот в таком вот состоянии пожалуйста напишите я с радостью у вас приобрету или поменяемся это вот такие вот замечательные 25 копеек Ну что я размещу их в альбоме чуть позже давайте посмотрим что же во второй посылке наборчик монет так, вы знаете что я собираю и наборы монет украины так получилось что мне у меня был этот набор я даже снимал на него обзор но при, была необходимость с ним расстаться и сейчас ко мне можно сказать возвращается набор в коллекцию 2018 года вот этот соответственно набор который целый год у меня фактически его не было вот мы видим очень он красивый кстати, по поводу ценообразования на этот набор, что могу сказать. Конечно, была у них цена и до 2200-2500, некоторые 2700 продавали. Конечно, очень много было спекулянтов, у кого эти наборы были в наличии действительно в огромном количестве и прям продавались пачками. Это, конечно, сказалось именно на спрос. Коллекционеры просто отказались покупать в какой-то момент себе этот набор. Но, как мы сейчас видим, реально цена сейчас набора упала. Загреба, конечно, оценил этот набор в 1000 гривен. Ну, я думаю, он, конечно же, стоит чуть-чуть дороже. В районе 1500, 1500 гривен, 1600. Я думаю, сейчас такой набор вполне реально купить. Конечно, те, кто купил их дороже, возможно, они их не захотят продавать за 1500 или 1700 гривен, но я вам скажу, что огромное количество людей, которые покупали их по номиналу, действительно просто с целью заработать, и вполне реально, что цена на этот набор упала, и сейчас они продаются и по 1500 можно найти, и в данном случае чуть-чуть дороже я взял но зато наконец-то этот набор у меня появился в коллекции я хочу сказать что я планирую купить себе вот такой вот набор так как у меня его нет здесь полупустой набор здесь со сборными монетками я переложил в свою коллекцию но не хватало там в любом случае самых таких вот ценных и такой наборчик я планирую купить себе под новый год как подарок себе на этот праздник если у кого-то есть в наличии друзья напишите мне пожалуйста в telegram в описании он будет Будет указан вот такие вот такой вот набор ну что ж, вот такие две у меня посылочки я себя порадовал друзья напишите какие приобретения у вас были в этом месяце и напишите мне в комментариях спасибо всем кто посмотрел и до скорой встречи всем пока